Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Закрытое тестирование 0.11.10 Советские подводные лодки Ветка будет насчитывать у нас всего 3 субмарины Ну, как уже принято Да, у нас авианосцы по 4 корабля в ветке Подводные лодки по 3 штуки в ветке Да, это уже третья ветка подводных лодок, которая у нас ну, скоро, получается, доберется до игры Сейчас у нас есть американские и немецкие Тоже их по три штуки, да, там, начиная с шестого уровня И советские На шестом уровне будет S1 На восьмом уровне L20 На десятом уровне K1 Не знаю, почему, да, вот такие вот обрезанные Ну, не то, что обрезанные, да, ветки Неполные, так сказать, все другие классы, да, к примеру Uh, ну, эсминцы, линкоры, крейсера там тяжелые, легкие, выходят всегда, ну, либо полноценные ветки, то есть, да, начиная там либо со второго, с помощью уровня по десятку вплоть, да, включительно без перескакивания. Ну, либо как это, да, под ветки, когда у нас идут чисто корабли высокого уровня, к примеру, восьмерка, девятка и десятка. Ну, ладно, не знаю, почему так вот сложилось с авианосцами и подводными лодками, ну. Это там уже дело разработчиков, нам это не столь важно, да, тем более, ну, в принципе, тем, кто давно играет, не знаю, к примеру, я выкачиваю десятки и катаю только на десятках. да, если ниже уровнем, то <с> лучше уж катать на премах, если они, конечно, есть в наличии Так, посмотрим, почитаем, что вообще из себя эти подводные лодки будут представлять, ну, как всегда, да, есть определенные такие черты а, нации, да, которые, ну, тем или иным Да, немного по геймплею отличаются Да, хоть вроде и класс один и тот же Основная роль новой ветки в бою Противодействие, внимание, другим Подводным <laughs> лодкам Звучит забавно, да Еще как бы это объяснить другим игрокам Да, обычно разработчики, когда создают Какие-то корабли Ну, понятно, что они закладывают какую-то идею Да, концепцию, там, тактики На которых корабли на этих лучше придерживаться Какому классу они лучше всего будут Противостоять противостоять. Ну, то, что да, ну, кто будет на подводной лодке охотиться за другой подводной лодкой. Да, ну так, если от случая к случаю, если где-то поблизости встретиться, почему бы и нет? Но целенаправленно, когда да, ты загружаешься в бой, ты не думаешь о том, что сейчас я пойду искать подводную лодку. Да, обычный игрок, некоторые есть такие, которые думают, сейчас я пойду искать авианосец. И полбоя идут через всю карту. Ну... Ладно, так, торпеды советских подлодок имеют невысокий урон и долгое время перезарядки. Однако неплохие дальности, скорость хода, количество заряжающих позволяет одновременно перезаряжать только часть носовых кормовых торпедных аппаратов. Такие характеристики торпед не позволяют наносить вражеским кораблям высокий урон за один торпедный Зал, да, ну это если мы не ждем полной перезарядки, я так понимаю. Поэтому они будут эффективны только против легко бронированных целей с небольшим запасом очков боеспособности, да. То есть, ну если удобно будет охотиться за другими подводными лодками, значит удобно будет охотиться, да, здесь пишут вообще легкие цели, то есть, к примеру, за эсминцами и легкими крейсерами. Так, в дополнение к торпедам все подлодки ветки имеют вот это тоже внимание изюминка управляемый игроком главный калибр, то есть в этих подводных лодках присутствует главный калибр, под которым да, стреляет игрок. Да, у нас были там подводные лодки, у которых есть там ПМК, ну обычные, да, там один ствол, наверное, не знаю, может два, я уже не помню. Ну, к примеру, здесь на десятку у нас будет целых два ствола. Ну, не знаю, для чего он пригодится. Причем вооружены они будут полубронебойными снарядами дальность стрельбы там очень маленькая в районе. 6 километров, да, ну, удобно будет в надводном положении, к примеру, с другой, да, в вражеской подводной лодке у нас, получается, будет преимущество за счет этого главного калибра, ну, или где-нибудь, не знаю, там, у эсминца, там, тысячи прочности или меньше осталось, да, там, если ты понимаешь, нам одного залпа хватит добить, можно попробовать быстренько его уничтожить, главное не промахнуться, да, а то в ответку получишь, там, сразу с тебя по, по полстолба могут... Снимать. Так, у новичков средний запас автономности и невысокая скорость ее восстановления. Они также отличаются посредственным показателем маскировки. К примеру, на десятке это 6,1 километра, да, что уступает другим подводным лодкам и даже многим эсминцам. А это уже, конечно, очень-очень плохо. Так, что компенсируется неплохой скоростью хода. Да, только неплохая скорость хода у нас почему-то только на десятом уровне. Шестерка и восьмерка этим не отличается. Причем у шестерки, по-моему, этот показатель даже лучше. Вот сейчас тут пролистаю, посмотрю. Так, скорость хода. Где она у нас тут написано? Так, торпедное вооружение, время перезарядки. Блин, где-то я видел. Так, максимальная скорость хода. У шестерки 31 узел. А у восьмерки... Максимальная скорость всего 28 узлов, то есть как у линкора, он очень-очень медленный, да, медленная подводная лодка. Ну и десятка, да, у десятки здесь с этим все в порядке. Максимальная скорость 37 узлов, да, здесь достаточно неплохой показатель. Да, даже получше, ну или на уровне, как у многих эсминцев, да, но есть у нас крейсера даже, которые в том же районе скорости... Обладает. Так, что еще здесь разработчики пишут? Так, снаряжение новых подводных лодок представлено стандартной для подводной лодки Аварийной командой с ограниченным количеством использования Шумопеленгатор и подводным поиском с особыми настройками Он имеет большую дальность действия и меньшее время подготовки Однако его время работы сокращено Ну, то есть, да, как и получается, это поможет лучше противодействовать другим подводным лодкам Посмотрим другие, кстати, показатели, но не буду рассматривать тут шестерку, восьмерку, да, сразу переходим, смотрим, чем у нас обладает десятка. Боеспособность 19 тысяч, обшивка 19 миллиметров, то есть нас будут пробивать даже эсминцы пугасными снарядами. Так, запас автономности 250 единиц, расход автономности 1 единица в секунду, логично, восстановление 0,8 единиц в секунду. Главный калибр у нас 100 миллиметров два ствола, то есть две башни по одному стволу. Дальность стрельбы 6 километров. Максимальный урон 2200, да, не забываем, здесь у нас полубронебойные снаряды. Причем бронепробитие полубронебойным снарядом 29 миллиметров, то есть урон, да, урон наносить будет можно, да, эсминцем. но два ствола, конечно, маловато. Ну, а сколько еще на подход лодке Можно засунуть. Да, ну, не сказать, что игроки часто будут этим пользоваться. Так, очень, очень редко в определенных, да, Ситуациях так, начальная скорость. Все читать не будем. Так, сонар. Время перезарядки 6 секунд. Время действия отмеченного сектора 25 секунд. Дважды отмеченного сектора 65 секунд. Скорость импульса 500 Это понимаю, метров в секунду. Максимальная дальность 10 километров. Торпедное вооружение 10 аппаратов по. Одной штуки, максимальный урон 5167 Да, маловато, дальность хода 10 километров Зато скорость хода 78 узлов Скорость достаточно хорошая Время перезарядки 54 секунды ТДТ, так, альтернативная торпеда Здесь она, да, выглядит посерьезнее Максимальный урон 10800, почти в два раза больше Ой, не почти, а даже чуть больше, чем в два раза Дальность хода уже составляет 12 километров, скорость хода поменьше, 69 узлов, время перезарядки те же 54 секунды. Заметность торпед 1,8, да, у предыдущих 2,1, то есть эти торпеды менее заметны. Так, количество заряжающих кормовые торпедные аппараты 1, количество заряжающих носовые торпедные аппараты 1. 3. Максимальная скорость, я уже говорил, составляет 37 узлов. Но это когда мы находимся в надводном положении, я так понимаю. Максимальная скорость хода под водой всего лишь 18 узлов. Радиус циркуляции 680 метров. Дальше тут уже... Ту -ту -ту -ту -ту Так, цифры особо, да, неинтересные. Заметность, я уже говорил, да, будет крайне некомфортно играть. Где-нибудь на фланге против даже... Про против даже эсминцев будет неудобно. нас эсминцы будут пересвечивать, да, кинуть. Японские, американские, там, не знаю, еще какие-нибудь, не помню. Ну, много эсминцев, у которых этот показатель менее 6 километров, я имею в виду маскировку. Так, доступное снаряжение я уже тоже говорил, перечислять не будем. В общем, будем ждать, когда это уже, не знаю, возможно, это уже после Нового года, эти подводные лодки у нас пойдут в ранний доступ, да? Ну, скорее всего, потому что следующее обновление уже будет декабрьское, и оно у нас будет, получается, новогодним. Ну еще тут в конце малюсенькая новость, закрытое тестирование подробности 19 сезона клановых боев. Ну кто-то может в это играет, участвует, я от этого далек. Так, с 9 ноября по 15 января пройдет 19 сезон клановых боев. Барракуда в формате 7 на 7 на кораблях 10 уровня и дальше здесь просто написано какие карты у нас будут принимать участие. Да? На каких картах придется играть в этом режиме.